В общем, вот там внизу, вот там вот. Вот там вот. Харьково-Балашовская магистраль. Над этой, и возле этой Харьково-Балашовской магистрали есть вот такой крутой подъем. Это откос. Вот там вот дальше. Дон, а вот там вот речка Тихо-Сосна. Вот так-то.